Искал людей, которых было много. Но смелых, как всегда, ни одного. Мне тут сказали, надо верить в Бога. И я им ответил: а еще в кого? В кого мне верить? парнем голодранцу с потерями в потертом кулаке. Тут в музеоне варварские танцы. Я им поверю проще, чем в никем не пойманного бота-мироздания. Активно продвигаемого в СМИ. В столице ищут золото. И мешают им разграбить этот мир. А то, что деньги делать помешает, То будет чинно отдано подкат. В Москве проблема с крысами. С мышами проблема тоже. Мыши все молчат. А я молчать не то, что не приучен, Скорее, не воспитан. Потому я поднимаю ворот, руку, бучу. Чтобы не дать домам пойти к дну, Чтобы Москву хоть на год Уберечь от тех, Чей боже их валютный счет. Я верю в то, Что любят не калеча. А в Бога денег я не верю.